Всем привет! Сегодня в ТикТоке увидела, что если собаке дать обычное яйцо, то она будет очень аккуратно с ним обращаться. Надо попробовать! Собаки не знает, что взять, яйцо или игрушку. Пока все идет по плану, собака еще яйцо не разгрызла. Но, по-моему, он очень сильно пытается это сделать. Угу. Дай. Дай сюда. Да не лапу мне дай. Яйцо мне дай. Джеки. Отдай яйцо. Отдай яйцо. Ой, у меня руки зеленые. Я еще не красил. зеленкой. Все подряд. Все разбил? Не стыдно тебе?